Здравствуйте, доброе утро, я желаю всем счастья. Я в Таллине на берегу моря. И у нас сегодня примерно половина поездок. На Мы решили сильно островиться. Побегали полтора часа, это где-то, наверное, километров 14. Вот. Потом упались долго в море. И стояли возле дерева еще минут 20. И так все психические цилиндры очистились. Произошло очень сильное восстановление. Можно ехать дальше, быть здоровым. И вам того же желаю.